Первую и последнюю этим летом вечеринку. Проигнорировав все запреты, участники антикоронавирусной акции собрались на мемориальном комплексе «Вилюйское кольцо» в городе Мирном. Все как и до карантина. Дискотека, танцы и огненное шоу. Вот только о безопасной дистанции и масках практически никто из собравшихся не подумал. В результате полиция, которая прибыла на место, разогнала толпу и составила административные материалы за нарушение карантинных правил. Я начала Я же говорила. на я пришла, и Потому что А, Это, может, на а Это я Это Мы гуляем! Мы вам сейчас Хабаровск устроим! Отливай шлагеркой! Руки против Удагана! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Удаган! Это очень много внимания Это попадает под несанкционированные мероприятия Я правильно Мы говорит. гуляем Это... Всем огромное спасибо Все мы можем закончить блядь. мы И чтобы никого больше не привлекали да? Мы сами И мои ребята тоже Тут все уберут А я поехал Извините, конечно и размотает наш Они все тачки повыгоняли нас О, смотри А я не видела сколько там на Сперва я так